Всем привет, ребят! Сегодня разберем полностью токеномику BSV, токена от биржи Biswap и почему я считаю, что самое время пришло к тому, чтобы добавить этот токен в свой долгосрочный портфель. Поэтому, ребят, обязательно досмотрите это видео до конца, будет интересно. Поехали! Кто не знает, ребят, BISWAP это децентрализованная биржа, где вы можете абсолютно спокойно, как и на любой централизованной бирже, покупать и продавать криптовалюту, но с наименьшими комиссиями, особенно если здесь 0,2%, вы можете закидывать свои токены в стейкинг, фарминг и приумножать, получать дополнительную доходность криптовалюты. Также здесь можно участвовать в IDO, первичное размещение, где будет токена, вы голосуете своим BSW и получаете токены другого проекта. Вознаграждение также есть свои NFT marketplace, игры и многое другое. Более подробно, если вы совсем новичок, можете зайти на мой YouTube канал, нажать вот здесь плейлисты. Здесь есть отдельно там криптовалюта, а есть отдельно вот целый плейлист топ ä, DEX BISWAP. Я практически только ä, с децентрализованных бирж пользуюсь BISWAP, поэтому там все найдете от А до Я и изучите, если вы первый раз. Ну и также для вас, если вы не зарегистрированы еще на бирже, ссылка под видео в описании, регистрируйтесь и для вас она будет давать 50% скидки на все торговые комиссии, операции, которые вы будете проводить на данной бирже. И сразу рекомендую подписываться на их соцсети, это телеграм-канал, твиттер в особенности, чтобы не пропускать кучу различных новых мероприятий, где вы можете поучаствовать, заработать токены BSV и быть в курсе всех событий по развитию данной биржи. Недавно они закончили э, событие, которое было Grand ивент называлось, да, и разыграли суперприз Mercedes-Benz или 50 тысяч долларов, куча техники Apple и Biswap Gift Box. Мне, к сожалению, не удалось победить, но, как мы знаем, главное участие. Все мы знаем, что из-за скама биржи FTX, с централизованным биржам доверие у нас все больше и больше пропадает, и это становится просто безопасно держать там свои деньги. И огромное количество людей, вы видите, как растет токен там, TFT, CFP, кошельков, переходите и просто хранят там свою криптовалюту. И я считаю, что не исключение, что в дальнейшем, я не говорю, что это прям завтра, но в будущем, Спрос на децентрализованные биржи, в особенности такие как BISWAP, повысится в разы. И токен их BSW может очень сильно вырасти в цене. А BISWAP, как вы знаете, является, во-первых, партнером Binance. Binance активно помогает в развитии безвапу и плюс бисвап построен в сети Binance Smart Chain и в этой сети он на сегодняшний день под дексам занимает второе место и уступает лишь только Pancake Swap. Ну естественно у него задача выйти номер один, стать в сети Binance Smart Chain. И надеюсь, эти куча стратегических партнерств, которые они заключают, в том числе BISWAP, даст им возможность это сделать. А если они выйдут в рейтинге номер один, можете представить, насколько взлетит их токен BSV. Давайте разберем их экономику и что токен этот, для чего он нужен. Можно опуститься вниз биржи и вот здесь мы можем нажать BSV токен, чтобы получить полную информацию о нем. Максимальное количество токенов, которое будет выпущено, это 700 миллионов токенов. 100 миллионов выделено было на игры, NFT стратегические партнерства. Из них 10 миллионов сразу было выделено при открытии биржи для начальной ликвидности для пользователей. И на сегодняшний день циркулирующее предложение у нас уже 343 миллиона токенов показывает. Смотрите, 600 миллионов токенов остальные распределяются следующим образом. На фарминг идет 87% от э, блока то есть токены сейчас добываются вот все мне говорят, я не знаю как там разблокируется токены э, данного проекта BSV, чтобы ну, посчитать условно, когда все 700 миллионов упадут в рынок, вот смотрите как это здесь происходит, было голосование вот оно вынесено, чем мне нравится децентрализация, потому что здесь вынесено голосование чтобы добыча блоков раньше добывалась за один блок проходила 20 токенов выделялось и таким образом раньше падало 17 280 000 токен, 280 тысяч токенов в месяц. Но с учетом выноса голосования это время сократили. И теперь сообщество проголосовало, чтобы за блок добывалось 16 токенов. И таким образом в месяц теперь появляется новых токенов 13 миллионов 824 тысячи. А это означает, что токенов стало появляться на 3,5 миллиона в месяц меньше. Но в будущем могут опять выдвинуть голосование да, и еще сократить это все дело. Но если мы пойдем таким путем, то несложно посчитать, что 13 миллионов там, 824 тысячи в месяц это сколько там. Ну где-то 155-157 миллионов токенов в год. И если сейчас уже циркулирует 343, то несложно посчитать, что где-то уже на третий год вся эмиссия токенов появится в рынке. И вот эти токены, которые появляются каждый день из них, из блока, там из 16 токенов, 87% ведет на фарминг лаунч пулы, где мы получаем вознаграждение, 4,3% на рефер... реферальные программы, 9% на команды, 1% фонд SAF. И процентов инвестиционный фонд. И еще огромный плюс данного токена то что здесь запущен элемент сжигания. То есть, чтобы помимо того, что токены добавляются в эмиссии, они еще и убираются. Путем сжигания. На сжигание идет 50% от комиссии, которая получает биржа. Также сжигание идет за счет реферальных там вознаграждений, которые не используется если человек не под реферальной ссылкой зарегистрирован, а просто так то оно идет не тому, кто пригласил, а просто идет сразу сжигание. И 1,99% идет также с компаут пула, где снимается свое награждение, и тоже идет сжигание. Здесь уже мы видим, что сожжено из 393 миллионов, которые циркулируют, 40 миллионов токенов уже сожжено, что довольно мало. И здесь вы можете нажать на историю. И на этой страничке вы можете полностью ознакомиться, что за что сжигается, как оно идет, когда происходит и когда вы получаете отчет об этом. Все это есть, всю историю вы можете с первого дня открыть и посмотреть. Ну и самое главное, это то, в чем ценность данного токена, он как никогда применяем в отличие от множества других токенов, которые практически нигде не используются, а просто там растут от воздуха, от спроса предложения, от маркетинга и всего остального. Здесь же, ж, смотрите, он используется, конечно же, в Binance Launch Pool мы получаем в нем вознаграждение, когда мы их замораживаем с тайканем, сейчас я вам тоже покажу. Также мы можем добавлять ликвидность токена и получать от этого вознаграждение. Также в фермах мы его используем, также мы используем и получаем вознаграждение в токенах, когда играем там в игры на Bitfury. Вот есть здесь сайт, можете посмотреть, ознакомиться, может вы любитель, можете поиграть. Здесь тоже очень огромное количество всегда розыгрышей в токенах BSW и используется множество там разных джекпотов, поэтому кто любитель, пожалуйста, используйте, играйте в свое удовольствие. Также возможность токенов получать до 20% за реферальное вознаграждение. Более подробно я снимал видео, вот можете ссылочка справа вверху посмотреть в рефер... реферальной программе. Также с да здесь одни из минимальных комиссий 0,2%. И самое главное, что здесь интересно, выделен тоже пул на возврат комиссии. Что это означает? То есть до 50% в зависимости, сколько вы держите токенов в основном пуле, вы можете получать возврат за комиссии, которые вы воспроизводите на бирже. Например, после покупки-продажи любой криптовалюты вы заплатили комиссии, там, например, 1 доллар, то 0,5, вернее 50 центов упадет вам. В виде вознаграждения в токенах BSV вам на счет. Цена данного токена, как вы видите, 20 центов на сегодня. 306 место по рыночной капитализации всего лишь составляет 55 миллионов долларов. Это, я бы сказал, уже такое донное значение капитализации. Она маленькая и самое главное, что в будущем ее легче взрастить. То есть рост данного токена намного легче там устроить, да, чем, например, какой-то тяжеловес с миллиардной капитализацией. Торгуется данный токен, естественно, на одной из топовой бирж это Binance, есть KuCoin, PancakeSwap, GetKO, Bitgate, в общем, множество бирж. Я думаю, с покупкой проблем нет, но я вам рекомендую на самом же swap есть Trade, Exchange. Заходит, это все децентрализовано, без никаких кошельков, верификации Подключили кошелек, там Metamask, например. Выбрали токен BSV, выбрали за что там USDT покупаете, ввели количество там нужных токенов и купили. И еще получили возврат комиссии. И еще скидку от меня, если зарегистрируетесь по реферальной ссылке. Если взять на график, ребят, то смотрите... Я вот рисовал и говорил, да, что здесь идет вот такая стадия накопления. Если будет все хорошо с биткоином, то мы сразу можем вырасти в район 66 центов. А если биткоин провалится ниже 20 тысяч, то естественно и БСВ за собой тянет, как и все. Сейчас токен упал от хая своего на 90-91%. Конечно же, если снижение биткоина там, ниже 16 пойдет там, на 12-14, то в таком случае и БСВ еще там, провалится. Но я считаю, вот сейчас точка. Отличная для начала покупки. 20 центов, 15 центов. Ну и максимум, где я вижу, я не думаю, что он будет ниже когда-то. 10 центов. И то это под большим вопросом. 20 центов и 15, я считаю, это вообще отличная покупка. И даже мы возвращаемся, а я думаю, мы вернемся туда с легкостью. Если биржа и продолжит так развиваться, плюс поддержка от Binance, их сеть, ну, вы видите, как Binance поддерживает свои продукты, в том числе кошелек ТВТ, я от BSW жду то же самое. Плюс люди переходят на децентрализованные биржи, и вас никто ждать не будет. То есть, понимаете, может в любой момент вот случиться вот такая палка, как на токене ТВТ сразу два ИКСА что-то такого я жду и от БСВ. В принципе, мы такое даже видели. Опять какие-то новости, какой-то позитив то BSV, видите, как растет сразу раз, вот вам, 230%. Да, он может здесь болтаться, это может быть не завтра, не через неделю, не через месяц, но потом, типа, вы ждете, не покупаете какой-то своих определенных ценных значений, потом не удивляйтесь, если видите такую палку сразу на 2 ИКСа а потом пишут сразу комментарии, когда покупать. Ребят, когда покупать, вот сейчас я вам говорю. Но определенно учитывайте риски и выделяйте там процент от портфеля. Не на весь портфель да, нельзя покупать, вы знаете, даже будто это биткоин нельзя покупать одну криптовалюту на все 100%. Вы должны разбить и выделить по стратегии, по рискам, какой процент вы готовы выделить на токен там, BSV. Я выделяю там около там, 5%. Поэтому рекомендую, используйте токен BSV, тоже рекомендую присмотреться к покупке. Цены действительно хорошие, я не исключаю, они могут еще ниже быть, потому что... Есть неопределенность с биткоином, но когда уже биткоин развернется, пойдет расти, вы же понимаете, такие токены с легкой капитализацией, как БСВ, они еще будут быстрее с опережающими темпами стрелять, расти, на что мы и надеемся.